Привет гости моего канала, меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои афоризмы или цитаты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе о канале смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас мой афоризм дня. Главнее не сколько без нала на карточке, а сколько нала в кармане. Подписывайся на канал. Суважук и Макс